Всем привет! С вами Асойка Низ, и я хотела бы сделать записать небольшой видеоролик новость. Новость. Эм, я знаю то, что у Клины на канале было видео эм, типа когда она устраивала набор в команду, ну вот я хочу сделать типа наподобие, но, но, но, но, но, но, но. не спешите радоваться. Я, да, я хочу что-то наподобие сделать, но есть небольшая запиночка. В том плане то, что я не собираюсь э, делать. Как бы сказать вам. Я не хочу делать именно набор в команду. У нас как бы и так слишком много. Ну, если что, так если вы хотите, я потом могу снять, сколько у нас перцев вообще в команде. Не именно там их как там обработку, да. Короче, перейдем к делу. Я хотел бы, чтобы вы оставили свой пони код в описании, в комментариях. Да. Простите меня за мою топость. Я не меняю эмоции специально, я у такой я такой странный человек, просто пошли. Вот. Я, короче, я просто буду делать обработку, может быть, со мной, может быть, с клиной, которой сейчас здесь нету. Надеюсь. Сильно. Надеюсь. Потому что, значит, мне может клину убить. А, либо с нами вдвоем, ну, либо же, да, кстати, я, у меня, по-моему, включен курсор. Um, сорянчик, если он реально включен, потому что я его не хочу убирать, потому что я его не смогу убрать. Собственно говоря, um, перейдем к делу. Uh, если вы оставите свои комментарии, то около 5-6 поняшек uh, будут на обработке. Может быть больше, потому что на фотографии может быть больше, не больше двух может быть трех поняшек. Нет, скорее всего, не больше двух посторонних поняшек. То есть я либо клина, либо мы его обе и еще одна-две поняшки. Будь это мальчик, девочка. Потом я сделаю сама личную обработку. И видео также, кстати, это на эти все обработки будет одно целое видео. Верно. Нет, это будет несколько видео, так что не 5-6, значит, будет 8. Пусть, в 8 человек есть э, шанс попасть э, как бы на фотографию на обработку. Может быть. Может быть. Есть небольшая вероятность, что я возьму вас в команду. Так что, на всякий случай, ставьте свой либо скайп, либо ВК. Да. Эм. Собственно говоря, все. Потом эти фотографии будут висеть у меня в комнате. Типа. Вот. И да, вся информация обо мне, Сераклини, ну, в каких мы в социальных сетях есть, вся, все в описании. В общем, да. Я надеюсь, вы победите, потому что это будет решаться рандомайзером, рандомайзером, то есть случайный будет коммент. Не, я буду выбирать. Да, Майзер. Да. Это что это мы тут делаем? Тебя это не касается. Вот и все. Что это мы тут делаем? Тебя это не касается. Стоп. Я же говорила вместе с ними. Значит, это тебя касается, но не в том плане. Так, сейчас ты мне будешь все объяснять. Поняла? Не, а я что, по человеку. Так. Простите, конечно, но я, пожалуй, веду вот эту вот дамочку. Окей? Я надеюсь, вы не против. А я знаю, вы не против. Не увидишь меня далеко. Короче, люди. Люди. Люди, господи, помогите. Она не шутила, короче, просто оставляйте свои комменты, я посмотрю, точнее, рандомайзер может быть, я. И, короче, всем до новых встреч. Пока-пока-пока.